Привет, мы Point of Rebirth. Мы приглашаем вас на наш концерт 26 марта. бар Bar наш mm ресторан. -hmm. Yeah.